Встретились случайно, что спорит тут судьбой. И встреча как начало, и к нам пришла любовь. В свете мы живем, прекрасные мгновения, прекрасные мечты, и в наших откровениях, не камни пустоты, Но что-то вот случилось. Мы расстались, расстались навсегда. Случилось все внезапно, никто не ждал беды. И мы с тобой страдаем от этой ерунды. Остались почему, и чьи там советы, как будто я приду прекрасные мгновения, прекрасные мечты. И вдруг пришла беда, Неждано Мы штанами расстались, расстались навсегда.